Здорово. Ну...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 и приятного просмотра. Не так давно разработчики нам с тобой добавили абсолютно новые интерфейсы и диалоговые окна. Также теперь все это дело должно коснуться и нашего привычного с тобой инвентаря. Многих давно уже раздражает наш старенький, пресловутый глюченный инвентарь. И наконец-то разработчики решили его полностью обновить. Нас с тобой ждет абсолютно новый дизайн. И все это дело обещает быть довольно красивым и удобным. Ну что ж, посмотрим как все это дело будет в итоге выглядеть на практике. На данном скриншоте мы с тобой наблюдаем вот такое вот абсолютно новое меню игрока, в котором, в принципе, и будет возможность открыть и использовать новый инвентарь. В данном инвентаре будет ограниченное количество слотов, а именно 50, не знаю будет ли возможность в дальнейшем как-то улучшать и расширять данный инвентарь. Здесь также будут кнопки «Использовать», «Передать», «Выбросить», «Переместить» и «Информация о предмете». В данном инвентаре доступно будет три кнопки, непосредственно сама кнопка рюкзака, которая будет открывать данный инвентарь. Вторая кнопка молоток это скорее всего будет меню крафта. И еще какая-то третья кнопка со знаком обновления. Возможно, это скорее всего будет обменник то есть обычный привычный трейд между игроками. Но возможно я ошибаюсь. В правом верхнем углу мы с тобой наблюдаем игровой уровень игрока и шкалу с его прокачкой. В левом верхнем углу мы с тобой наблюдаем наш ник, магазин, скорее всего, это будет донат меню. Потом шестеренка это скорее всего будет настройки. Ну и третья кнопка это непосредственно сам персонаж. Скорее всего, это будет меню игрока или же его статистика. Многого, конечно, по данному скриншоту не скажешь. Выглядит все это дело красиво, но опять же, все это дело у нас на непрозрачном фоне. И я не знаю, как это будет сказываться в самой игре. Пока ты будешь открывать данный инвентарь, пользоваться им, пользоваться этим меню игрока, ты не будешь совершенно видеть ничего того, что происходит в данный момент в игре. Что делают люди рядом с тобой? Может тебя вообще в этот момент кто-нибудь задеэмит? И вот это, мне кажется, как раз таки будет не совсем удобно для нашей с тобой привычной игры но опять же как я тебе уже и сказал посмотрим как это все будет в конечном итоге на деле на втором скриншоте мы с тобой наблюдаем долгожданный полностью обновленный ивент пас. как и обещали разработчики теперь наконец-таки на барвихе рп появятся стабильные какие-то новые battle пасы, которые уже существуют во многих играх в таких например как pubg мобайл и прочие. теперь у нас будут необычные всем привычные ивент пасы, которые у нас проходили только по праздникам теперь у нас будут Конец-таки сезоны, которые скорее всего будут сменяться каждый месяц. И первый сезон будет называться Combat Pass. Возможно, это не конкретно название сезона, а конкретно название самого паса. То есть во многих играх есть батл пасы. Здесь же у rp РП будут у нас комбат пасы, и каждый будет носить какое-нибудь характерное название. Ну или просто будет сезон 1, сезон 2, сезон 3 и так далее. Здесь мы с тобой наблюдаем шкалу прокачки, опять же, своего уровня ивент пасса. Также будет две линейки будет как бесплатно платная, так и платная для донатеров, что довольно круто. Скорее всего в данной платной линейке Комбат Паса у нас будут с тобой самые крутые и интересные призы, но в бесплатной линейке будут призы, конечно же, попроще. Что в принципе, я думаю, и так всем понятно. Естественно, у нас на самых первых уровнях будут самые какие-нибудь незначительные награды. Мне, честно говоря, на данном скриншоте пока что непонятно. Здесь указаны одни и те же призы, но я думаю, это скорее всего пока что наброски. Опять же, все эти призы в конечном итоге будут заменены. Там мы будем скорее всего с тобой получать опять же какие-нибудь автомобили на время, какие-нибудь аксессуары, возможно, на время игровую валюту в небольших количествах, возможно, донатную валюту в небольших количествах. Уверен, что будут добавлены опять же какие-нибудь ненужные ресурсы типа золота или дерева. Ну и все в этом духе больше всего интересуют именно награды, которые нас будут ожидать уже на последних уровнях данного ивентпасса. Там, как всегда, скорее всего, будут какие-нибудь крутые награды в качестве аксессуаров навсегда, в качестве, возможно, даже автомобилей навсегда в качестве скинов и так далее также на данном скриншоте мы с тобой видим то что платный battle pass можно будет помимо того что просто напросто купить для себя еще будет возможность его кому-нибудь подарить что в принципе довольно круто решил ты сделать своему товарищу вот такой вот крутой подарок у тебя есть такая возможность довольно интересно правда на картинках конечно все это выглядит круто здорово но пока что к сожалению не совсем понятно все это дело обещают залить уже в ближайшее время на тест сервер и как только у меня появится доступ я скорее всего естественно туда залечу и поснимаю все это дело уже как оно выглядит вживую, живую конкретно именно вот на деле на практике и с удовольствием естественно тебе покажу ну а пока что нам как всегда остается только ждать и надеяться на лучшее ну а что ты думаешь по данному поводу обязательно отпиши мне в комментариях ну а пока что у меня на этом для тебя все спасибо тебе что ты заглянул спасибо тебе за просмотр ну а если тебе по каким-то причинам нравится